Если мы, если, по вашему мнению, мы являемся гражданами Советского Союза, так нас всех давно пора посадить за тунеядство-то. Ведь что было самое главное в Советском Союзе, это всеобщая занятость. А где ваши постановление? Где ваши указы о всеобщей занятости? Почему вы лодыри не сажаете в ЛТП? Ах, мы в оккупации! Понятно. То есть вы не можете фашистам, вы не можете Гитлеру ли... ставить условия, что ли, там? Не, ну нормально вы. Ну, в оккупации, я знаю, мой дедушка, моя бабушка, половина моей родни, они погибли, некоторые выжили, но они боролись с фашистами. С оккупантами они боролись. Они не писали писюли, блядь. Если вы их называете оккупантами, мы в оккупации. как давайте перейдем в окопы. Давайте будем бороться с оккупантами, Они а с соплями брызгать. Призывайте людей на баррикады. Объявляйте на весь мир. Что мы в оккупации, что граждане СССР под ружье. Но только паспорта выдайте гражданам СССР что вы не спешите к паспорта-то выдавать. Вот Как-то вот интересно. Ни всеобщей занятости нету у нас. Ни советский рубль не вернулся, ничего, блин. И печатать-то его негде. Как же мы же в оккупации, печатать его же негде. А справочки есть где печатать? Нормально, любой принтер печатает. Вы знаете, двойные стандарты, они сразу видны. Если мы Советский Союз, мы действуем по законам только лишь Советского Союза. Все. Никаких изменений. Никаких дополнений. Еще раз повторяю, Гражданский кодекс Российской Федерации РСФСР, то есть РСФСР. Статья 58-61 говорит о том, что если мошенничество, то все признается. Незаконным с момента мошенничества, то есть Сирич, с 87 -го года, когда эта козлина уже начал вносить изменения и в Конституцию, и во все, Горбыль, а затем продолжил Борько-Стакан, с 87 -го года все признается незаконным. И тем более незаконный сам, сам референдум, он незаконный. Советский Союз у нас был, мы его построили, ни в какой нахрен реабилитации он не, не нуждался, ни в чьем признании он не нуждался. Плевать мы хотели на всех и на все. Это наша страна, это мы ее построили. И мнение океанского сообщества, нам насрать на них, понимаете, нам просто на них насрать, на мнение заокеанских там жидов, хотя и местные тоже самое правят у нас тут, в основном. Поэтому еще раз, медленно, никакого обновленного Советского Союза не будет, вы не умнее, чем весь народ, понимаете. И не надо из себя корчить, что вы второй раз нас обновите. Мы уже обновили, слава тебе, Ельцину, Горбелю и продолжателю Путину. Хотя говорят, что Путина уже давно нет, а его двойники правят там. Так вот, никакого обновления, пока не вернется старый Советский Союз. Старый. 4С и потом Р. Старый. Союз, советских социалистических республик. Вот такие дела, граждане товарищи, хорошие. А так вот интересно получается, да. Вот здесь правда, здесь неправда, здесь рыбу заворачивали. Нормально. Тут читать, тут не читать, тут пропустить, тут, тут зачеркиваем. Нет. Еще раз повторяю, такие гуси не взлетают. Либо мы действуем по закону, либо не действуем никак. Если мы в оккупации, боремся с оккупантами. Если мы не в оккупации, тогда давайте, граждане, выдавайте паспорта и начинаем работать. начинаем. Закон о всеобщей паспортизации, о выдаче паспортов, о возобновлении деятельности паспортных столов выдача паспортов и о всеобщей занятости, и восстановлении страны. Какого хрена вы сидите там? Национализируют они банки, национализируют они... А национализированные об этом хотя бы узнали? Или где-то в интернете прочитали? Сомневаюсь я. Поскольку план они строят, он же на далекое будущее, на 21-22 годы. Почему-то плюют они на ваши постановления. Поскольку нету пока по факту граждан Советского Союза, а факт этот называется паспорт. Если будет паспорт, все остальные права автоматически возвращаются. Никакой оферты в Советском Союзе понятия не было такого понятия. Не было. Никакой Государственной Думы в Советском Союзе не было. Никакая Государственная Дума не может ничего решать по поводу граждан Советского Союза. Государственная Дума Российской Федерации в 96 году вынесла то-то. Да плевать нам, что она вынесла. Плевать, она незаконна сама по себе. Это бумажка Ельцинская о референдуме. Она незаконна сама по себе. Она незаконна по формулировкам. Она мошенническая. И не надо на нее ссылаться. Вы за кого нас считаете вообще? Вы что думаете там, учредители наши, если вы там все посты понахапаете, ничего вы не понахапаете. Ничего, понятно, да? А если вы соглашение там какое-то за спиной народа, это все вскроется. Это все вскроется мало вам не покажется, граждане. Верховный Совет. Еще раз повторяю, миллионный раз, если вы считаете, что вы Верховный Совет, РСФСР и СССР, Действуйте только лишь по законам РСФСР СССР. Любое действие – ссылка на закон. Любое действие – ссылка на подзаконный акт. Любое действие – ссылка на Конституцию. Без этого это все фуфло. Никто на слово вам верить не будет. Понятно? Поскольку мы уже обновленные. Мы на слово уже не верим. Нас уже обновили. Мы словно слушались уже и от Нельцина, и от Путина, который обновляет нас уже 25 лет, блядь. Хотя это уже, может, и не Путин, я же еще раз повторяю. Говорят, что это уже там третий или пятый его двойник самого Путина уже. Может, Путин-то и был хорошим человеком, кто знает там. Но его, говорят, давно уже нет. И даже жена его уже в поле зрения не показывается. Поэтому вот такие дела, граждане. Верховный Совет. Постановление и ссылка на закон, ссылка либо на статью Конституции, ссылка либо на Уголовный кодекс. Без этого никакие ваши постановления они не воспринимаются и исполняться, соответственно, не будут. Поскольку ваши полномочия, если так вот трезвото рассудить, они тоже ведь в подвешенном состоянии. Понимаете? В подвешенном состоянии. Поскольку если. Вас выбирали? Кто вас выбирал-то? Граждане Российской Федерации выбрали Верховный Совет Советского Союза? Я правильно понимаю? Граждане РФИ выбрали Верховный Совет СССР? Нет. А что, если получается, вы, вы только своим выдали паспорта? Или что? А? Опять нет? А как же тогда? А кто же вас выбрал-то? Кто вас выбрал, так скажите, граждане? Верховный совет. Если вас не выбирали граждане СССР, а граждане РСИ вас выбрать не могут, вопросы это возникают, ответов на них нет, но их и не будет ответов, если вы будете действовать в интересах народа. Если есть оккупанты, боритесь. Если вы подхватили Трипер. Лечите его, а не говорите о том, что там бицелин или пенициллин или что-то лучше. Не надо издавать постановление о том, что чем вам колоть, куда вам колоть, какие места и что. Берите просто и лечите. Понимаете, да? Пока вы не начнете общаться с народом, дело не продвинется. А если дело не продвигается, значит я считать буду вас предателями. Обыкновенными предателями, хотя раньше я думал, что вы, может быть, ну, не совсем компетентные, не совсем знающие люди, не совсем опытные люди. Думаю, ну ладно, пришли люди, они же будут действовать по законам РСФСР. Но такого не происходит. Первонаперво всем надо было выдать паспорта свидетельства о рождении граждан ФССР, РСФСР не выдаются. В оккупации. А что так, о каких постановлениях можно говорить тогда? Если в оккупации, надо бороться с оккупантами. Первонапер, уже Миллионный раз повторяю я. Поэтому давайте либо крестик снимем, либо трусы наденем. Уже надоело мне вам вопросы задавать. Вы на них не отвечаете. И недавно вот ваш Товарищ там прямой линии отвечал том, что да вот мы там вот Совет Союз Советский Социалистических республик мы восстанавливали. Если он тоже восстанавливал обновленный да так смотреть обновленный там как-то затушевал там обновленный равноправный всех народов я говорю Галиматью мы многонациональный народ в нацию включил народы, блядь. Понял, это уже вообще, это вообще никакие ворота. А вы что-то молчите, нормально. В этой же херне было написано в этой в преамбуле. Народ это и есть народ. Это своя общество объединенное языком, территорией и общими традициями. Это и есть народ. А не то, что мы многонациональный народ, это как? Собаки, кошки, крысы и тараканы, это многонациональный на, на, на, народ. По-вашему так получается. Поэтому давайте уже либо обучайтесь, либо отдайте эти места твои нормальным, знающим людям и честным людям, поскольку мы не верим этому. Понятно вам, да? Мы не верим. Еще раз повторяю, опирайтесь на закон, опирайтесь на Конституцию, опирайтесь на Уголовный кодекс. Советского Союза, и в отношении ваших постановлений я еще раз повторяю, ничего из ваших постановлений, ни одно, ничего не выполнено, ни одно, ноль, КПД ноль, нулевое, для чего их какой цели вы их издаете? чтобы убаюкать население? Вот вы, вот вы типа там действуете, вот мы тут сейчас, вот мы тут все сейчас, это. да не надо это, самые главные вещи, паспорт, следствие о рождении, всеобщая занятость, все, три вещи, даже деньги мы можем с этим дерьмом покажить, только печатать потихоньку будем.